Вот Кудус приехал с Кишерского района. Болела нога, верно? Да, левая нога. Сидел на уколах, на обезболивающих. Да, обезволивающий на уколах, где на таблетках, как вы сказали, и блокады там всякие сделали. И вот. да, даже не мог из-за этого спать, верно? Да. Бывало, что на самом деле не один раз. мазью мажешь там клякой. Ну, лекарства принимаешь, чтобы нижнюю то... боль утиходили. И это было 6 лет. 6 лет подряд. <сёк> да, да, почему <сёк> я и, и вот сейчас сделали мы три uh, процедуры, после трех процедур что у вас? меня легче и легче становился, как вы сказать. Сейчас <сёк> обезболивающих <сёк> уже не принимает. Нет, нет, не знаю. Сейчас <сёк> уже ходите, <сёк> сейчас уже можно да, двигаться. Нахожу, да, захожу, да? Снова с ружьем на охоту. <сёк> собираюсь и Все <символ. сёк> <сёк> ребят не дай бог, ему случится, но ну, собираюсь. Довольны <сёк> лечение? Да, больше у меня еще сказать-то больше нет. Еще такого дали приехать, если вот недовольным вот это я не знаю. Из Кишешковского района. Спасибо, спасибо да. большое. Спасибо. Да. Порекомендуете другим? Скажу. Да, да. Меня уже спрашивали. Да? Да. Все. Спасибо большое, вам. вам, Вам тоже спасибо. Спасибо огромное.